делать, я не могу что А это что что молчи, не говори ничего, она просто горит. Ну че я на что Не могу понять, чего ей просто молчат. А значит у меня не могу ничего не говорить. Она орёт. Ничего говорить. Просто орёт. Я ей бы сказала, но не могу понять. Да? Потому что это, кажется, до всех боков. Но я могу ей сказать любовь. Любовь. Да, я